Ну, на песни нет у меня, поэтому выберите другую. Всё, до свидания. Я всё, ничего больше петь не буду. Ну, тогда, если хотите, можете петь без музыки. Да не, свяжите меня, если что, с пиар-менеджером и ютубер по Давайте, адьёс. До свидания. Ньютон, вы будете петь. А я говорить не могу. <связывая> Алло. <связывая> Алло, блядь. <связывая> давайте, Там, короче, э, погоди, погоди, погоди, погоди. Так, давайте. Какие у вас чувства после того, как вы это спели? <связывая> Какие у вас эмоции после того, как вы спели эту песню? Я ничего не пел. Ебать-то лох.